Так, сегодня попробуем полетать на трех опасных вот таких вот мощных пропиллеров. Так, вот скрутки выглядеть. Прижиматься. Вот, ну вроде как говорят, что устойчивость повышается. Подъемная сила. Дольше летает, стабильнее держится на ветру. Сейчас посмотрим. Значит, Тоже здесь маркировано. Белое кольцо. Просто без кольца. Так. Этот сюда, этот сюда. Ну, собственно, ставятся они как обычные. Начнем. Так вот, отдел. Ну, сразу что скажу, да, смотрится солидненько. Такой прям еще тут получился. Но сразу минус с этими пропеллерами. В чемоданчик его уже не уберешь. Потому что они как бы при всей этой своей вот так вот максимум растопырены. И, соответственно, вот в эту вот отделеннице они уже не влезут. То есть хотя бы одну нижнюю пару обязательно надо будет снимать, ложить дополнительно. Но я как правило снимаю все. Ставлю на моторчики такие заглушки. Поэтому для меня как бы, здесь проблем нет. Ну что, попробуем полетать. Что, взлетать будем вот с такой платформы. Она у меня. Черт! Дергает, крутит подвесом. Все нормально. Готов. Так. Законектимся. Так, взлетели. что сказать. В принципе, стабильно висит. Как бы ничего необычного, как влитой. Не пока. Ну, а во всяком случае, не хуже, не хуже. Ушел вверх. Ну хорошо поднимается, в принципе. стабильно. Ладно, сейчас попробуем, как бы на скорость и так далее. Сейчас вот довольно-таки мощный ветер. Ну никак мощный, где-то 5-7 метров. Но ну, нормально, его не колбасит. Висит он. Ладно, сейчас полетаем. Так, ну, посудим. Так, полетал от души. Что сказать хочу про эти вот трехлопастные пропеллеры мне показалось побыстрее он летит стабильнее держится но может конечно визуально оценить скорость как бы трудно потому что ветер по ветру быстрее летел чем обычно против ветра вроде также батарейки но с учетом зимы мне кажется чуть-чуть да может быть минутов 5 добавилось так несущественно но ну, как несущественно Тут всего пять минут летает а здесь Грубо говоря, к получаса, то есть 34 минуты я практически в воздухе держался. Я считаю, хороший результат. И это действительно пропеллер, ничто другое. То есть у него, как бы, видать, расход энергии меньше. То есть надо им медленнее вращаться, чтобы эту подъемную силу иметь. То есть, в принципе, ну, как летит. Видео я, как говорится, выложил в серединке. Ну, итог пропеллера, в общем-то, денег стоит. Я считаю, наверное, возьму запасной комплектик себе Меня трехлопасные очень-очень устраивают. Потому что действительно вот сегодня сильный ветер. Я как бы летал. Его не ощущая. Стабильно держится, хорошо, все снимает. Ну вот так. Ссылку кину я, где брал. В принципе, в нескольких местах уже их продают, вот эти карбоновые, трехлопастные. Но я выбрал самые дешевые, в принципе, меня устраивают вполне. Доставили быстро.